Кондуктор на остановке кричит водителю с задней площадки. «Коля! Коля! Да подожди ты, пожалуйста! Там еще один человек!» Через несколько секунд она снова кричит. «Коля! Коля! Скорее поехали! Я знаю, у него проездной!» Манька с Васькой лежат на сеновале. Манька чувствует, что что-то здесь не то. Либо Васька неопытный и спрашивает. «Вась! А Вась! А ты...» «Да меня-то за кем ухаживал?» Васька не растерялся. «Да, в деревне за скотиной!» «Светк, ну я не пойму, ну как ты нашла себе такого обеспеченного мужчину?» «Ну как-как, тупо стояла в магазине и смотрела, там толпа людей была». «Слушай, ну как ты из этой толпы ты -то могла вычислить, что именно он обеспеченный мужчина?» «Ну как-как, на входе он одел маску, на выходе выкинул.